Вячеславич Тараскин, офицер запаса. На основании военного билета присяги и гражданства СССР, взял под защиту будущего нашей расы, при этом преодолевая множество преград. Я верю вскоре. У нас начнется финальная развязка. Мы все поймем, кто прав, кто виноват. И в будущем не будет этих живых масок. Работать будет только советский госаппарат. Хочу поздравить с Юбилеем! Кто взял ответственность, а потому Работает и день, и ночь, Стараясь для победы, для Советского Союза Вдохнуть, что было, есть и будет. Я каждого при встрече обниму. Со временем и смена подрастет. Мы ждем от вас новую державу. Мы примем все, что передадите нам по праву. Будем стараться развиваться И делать все по уму. И проумножать нашу великую новую державу и передать ее своим потомкам. Быть всему.